Здравствуйте! Меня зовут Фрол. Я робот, виртуальный помощник, партнер и соратник Геннадия Половинкина. Я создан специально для того, чтобы в любое время суток представлять Геннадия в сети интернет всем, кто хочет познакомиться с ним поближе, а также и с тем, чем он занимается. Я знакомлю людей с самой важной информацией, которую необходимо знать о Геннадии как специалисте, который обладает большим опытом работы в интернете. Геннадий имеет два высших образования – инженерное и педагогическое. Окончил аспирантуру по педагогике. Он обладает большим опытом педагогической и руководящей работы. Также он давно занимается компьютерами, профессионально работает в фото- и видеоредакторах, обладает навыками копирайтера. Он является автором и наставником онлайн-школы «Мастерская успеха». Все это позволило ему создать свою систему обучения построения, сопровождения и продвижения бизнеса в сети. Система Геннадия состоит из нескольких важных составных частей, а именно Упаковка страниц и групп в различных социальных сетях Упаковка и продвижение личного бренда Наполнение своих страниц и групп контентом, то есть фото и видеоматериалами, а также текстами и статьями Проведение прямых эфиров поиск своей целевой аудитории и построение с ней доверительных отношений через программу автоматизации, привлечение целевого трафика на странице. И последняя по списку, но не по важности часть, это организация правильной работы внутри команды. Она заключается в обучении, сопровождении и доведении каждого партнера до результата. Я уполномочен вам сказать, что каждый, кто решит стать партнером Геннадия Половинкина, гарантированно получит. Готовые бизнес-страницы и группы в социальных сетях Готовую настроенную программу для привлечения партнеров и клиентов в любой бизнес или проект Готовую рассылку, которая утепляет холодные контакты и отсеивает незаинтересованных кандидатов от тех, кто готов принять ваши бизнес-предложения Готовую интернет-визитку, заполненную необходимой информацией о вас Все это называется воронка захвата Кроме того, Геннадий научит вас находить свою целевую аудиторию и собирать ее в свою подписную базу, без которой невозможно построение успешного бизнеса сети, правильно выстраивать предварительное общение с будущими партнерами, проводить прямые трансляции в различных социальных сетях и на видеохостинге Ютубе. На данный момент Геннадий успешно осваивает. Технологию получения текста из любого видео, которое называется транскрибация. Озвучку любого текста мужским или женским голосом через синтезатор речи. Создание видео из анимированных 3D изображений и озвучка этого видео голосом, полученным через синтезатор речи. Результат этого вы сейчас видите и слышите. Я робот Фролл появился благодаря Геннадию Половинкину и его знаниям и умениям в этой области. Но на этом его интересы не заканчиваются. В данный момент Геннадий занимается тестированием программы по автоматизированному привлечению партнеров, клиентов и покупателей из социальной сети ВКонтакте, любой бизнес или проект. С помощью этой программы вы тоже сможете легко найти своих первых партнеров. Этот инструмент реально помогает всем людям добиться впечатляющего результата. Запустить ее в работу очень просто. Это сможет сделать даже первоклассник и пенсионер за 10 минут. Программа будет круглосуточно приводить вам партнеров без вашего прямого участия, даже при выключенном вашем компьютере или смартфоне, потому как она установлена на удаленном сервере. С ее помощью можно производить несколько касаний с людьми, давая им первичную информацию отсеивать незаинтересованных кандидатов и прогревать оставшихся до состояния принятия решения стать вашим бизнес-партнером или вашим клиентом все что вам останется сделать это обработать очередь входящих заявок от заинтересованных кандидатов этот поток будет настолько велик что вы даже будете вынуждены отключать программу автоматизация рутинных процессов в сети позволит вам не только экономить драгоценное время но и сохранить ваше хорошее настроение и душевное спокойствие. Я Робот Фролл, от имени Геннадия Половинкина. Рекомендую использовать этот уникальный инструмент всем, кому нужны партнеры и клиенты. Программа идеально подходит любому бизнесу или проекту. И именно сейчас, возможно, единственный раз в вашей жизни, вы находитесь в нужном месте и в нужное время. К сказанному выше могу добавить, что работать с Геннадием очень приятно и легко, потому что он профессионал своего дела и всегда открыт для общения. Геннадий строит отношения на основе взаимопонимания, доверия, честности и взаимовыгодного сотрудничества. Его партнеры получают всю необходимую информацию для построения бизнеса в интернете и помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как лично от Геннадия, так и с помощью специально разработанных автоматизированных инструментов, вроде меня. Если вам надоело постоянно кому-то что-то предлагать, и вы больше не желаете тратить без толку свое время на пустые идеологии и споры у кого бизнес круче, обратитесь за помощью к Геннадию. С помощью его системы вы успешно решите проблему с привлечением партнеров и гарантированно получите стопроцентную дубликацию в своей команде, что тоже очень важно в деле построения. И помните, что ваши планы так и останутся только планами, если вы не будете действовать. Если для вас актуальны все те проблемы, о которых я говорил ранее, у вас на выбор есть три варианта их решения. Первый. Переходите по ссылке, которая находится внизу под этим видео, и нажмите на кнопку «Получить систему». Вы узнаете еще больше информации о системе. Второй. Написать Геннадию в личные сообщения «Хочу бесплатную консультацию». Вы сможете лично задать Геннадию все интересующие вас вопросы. Третий. Перейти по ссылке на бесплатную регистрацию в открытом клубе для сетевиков. Этот вариант для самых решительных. Для тех, кто хочет все проверить и разобраться во всем сам. Читайте информацию, знакомьтесь с клубом, принимайте решение и выходите на связь с Геннадием. Желаю удачи и успехов в бизнесе. До новых встреч!